Друзья, всем привет, с вами Димас, вы на канале Кукс Хукс. Сегодня я буду в одиночестве с камерой и с котами, вот коты бегают. Буду делать сегодня небольшую заготовку ну, на зиму, в принципе это можно и не на зиму сделать, в любой момент можно использовать это как ну, любую добавку к, к пище. Сегодня будет, будет у нас кинза, вот такая вот свежая, собранная, молодая. Нарезал прям скорее э, со, со стволами. Если вас кинза вас не устраивает, можно ту же процедуру устроить с базиликом, с петрушкой, с укропом. Ну, любую траву, приправу, вот эту, которая у вас есть ну, на огороде, растет на вашем участке, там где вы там проживаете. У меня выросла в этом году отличная кинза, и грех этим не воспользоваться. Будет а-ля песто из кинзы. Будет продукция использована почти вся которое используется в песто. Ну, песто много вариаций, как бы это итальянцы, они там уже не знают, как глумяться над этим. Но вот у нас будет сегодня такое вот песто в домашних условиях, но на нашла, как всегда, обычно. Вот, одной из составляющих песта у нас будет э, растительное масло, оливковое, как бы мы не располагаем этому, оно очень дорогое, растительное подойдет замечательно. Оно будет как э, ржижающее э, свойство иметь, и в первую очередь как консервант, мы им будем все заливать. Также будет присутствовать чеснок, несколько зубчиков чеснока мы возьмем, таких вот проросших уже. Также у нас орехи разные есть кедровый и фундук и грецкий орех ну как бы если у вас нет орехов можете не добавить орехи у меня нашлось пару горстей орехов из-за этого я использую дабы они придадут нашим нашей заготовке какой-то вот ореховый такой вкус после вкуса если вы не любите орехи опять же не добавляйте аллергии и подобные вещи это не главное в этом в этом процессе также будет соль присутствовать, она тоже из главных консервантов. Такой вот у нас чили здесь, сухой. Вот его добавлю немножко, дабы придать немножко пряности. Перец будет разный, у нас молотый вот, присутствовать, Если вы, нравится вам карри, можете добавить кари. А это куркума. Эту куркуму добавьте, чуть-чуть она такой цвет оттенит, даст немножко свою вот эту яркость киндзаяркое и так получится вот но за счет масла она осветлится немножко масло она как в процессе пробивания она дает ну, любой продукции осветление такое ну жир жирка разбиваете ну типа светлый типа майонез получается карри даст немножко такой оттенок оранжевый и очень симпатичный в принципе из ингредиентов это все такая продукция хранится год это точно использовать ее можно сразу вот и также у нас будет присутствовать сегодня блендер сейчас я его потом вам покажу если у вас есть чаша лучше чашу использовать если у вас есть погружной нога используйте ногу но если вы будете использовать ногу лучше измельчить, измельчите немножко зелень дабы ускорить процесс измельчения продукции потому что если вы не измельчите у вас э, корешки стволы зелени или сама зелень намотается на ваши режущие режущие ножи и это вам усложнит весь процесс как бы я уже с этим сталкивался не первый раз такую делаю вещь порежьте ножом измельчите не, не мелко а вот прям пол сантиметра сантиметр просто нарубите зелень зелень такая такая продукция это один из вариантов ну, консервации, ну, заготовки на зиму получается, можно сужить ее там с солью, можно вот заготавливать, в баночке убирать, будет она у вас более свежая, так как она сохранит больше минералов полезных свойств. И берем нашу кинзу, вот я ее срезал и немножко ее измельчаем, перекладываем в нашу емкость. Я кинзу особо не промывал, потому что она довольно-таки чистая. Ее поливаю часто, и дожди были, как бы на кинзе или кориандре мало кто живет из-за жирности, мошек и тому подобное, потому что она очень пряная, вот, ее даже используют, чтобы отлечь, отбить жуков, как и каких-нибудь огородных вредителей. Вот такая вот замечательная свежая кинза очень ароматная она многим не нравится но поверьте мне она очень хорошая как зелень как ну вообще куча полезных там элементов содержится также добавляем наши все приправы куркума чили перец чуть соли добавляем ну, не чуть а достаточно много чтобы она была у нас такая соленоватая перец добавляем, также молотый, достаточно тоже много и добавляем наши орешки и добавим маслица, грамм 200 точно добавим без всего, без воды, без всего, лучше вообще, чтобы зелень была сухая Потому что это лишняя влага, она ну, не нужна нам. Вот, и просто берем, пробиваем, сейчас блендером все. Ногой нашей в данной ситуации. Вот смотрите, как все получается. В два раза точно убавилась наша продукция. скинзон намного проще, чем работать, чем с петрушкой и укропом. Но процесс все равно трудоемкий и как бы если вы чувствуете что у вас э, сухо <coughs> добавьте еще маслица добавьте маслица и сразу также не забудьте вот я забыл чеснок добавить чесночок добавить вот его добавлю это количество точно пару зубчиков Получается вот такая паста, она еще не готова, но измечается. Такой замечательный аромат, вообще божественный стоит. Кинза, она очень в плане структуры очень мягкая, она хорошо пробивается. Наливайте масло, не, не это как бы, каш маслом не испортит точно в данной ситуации. Даже, видите, смотри, она немножко так вот переходит, маслица, но это в данной ситуации действует как консервант, так что это очень хорошо. Ну смотрите, ребят. Получается у нас вот такая вот штука. Очень-очень ароматная. Все пробилось. Пробилось оно из-за того, что мы добавили масло. Ну где-то ушло у нас тут. Прям осталось на дне. Мы сейчас это все, естественно, добавим. Где-то миллилитров 300. Вот на это количество. Я думаю, из этого количества получится 4 баночки у нас. Замечательно, просто вид Даже через камеру не так смотрится Как ну, настоящий Чуть осветление слабенькое Но вид прекрасный Там фракции есть У нас сильно не пробились чеснок Орешки Но это как бы достаточно хорошие показатели потому что видно что продукция достаточно качественная присутствует там и орехи и все остальное как бы в магазине если вы покупаете хорошее качественное песто всегда там присутствуют фракции орехов пармезана там от почти не отличается только там базилик и другие травы а здесь кинза Обычной ложкой накладываем оставляем место для масла и также процесс с остальными баночками происходит такой же Получилось три баночки такие симпатичные у нас, и вот мы наливаем масло до краев, чтобы она была как консервант, закупорила от лишнего воздуха попадания. Прям вот прямо под самые, под самые края, вот и все это просто закрываем. Лишнее, что у нас попало тут не попало точнее в банку мы протираем это и вот такая вот штучка получается у нас замечательная отличная консервация можете в любой момент открыть в холодильник поставить в подвал в погреб что у вас в данной ситуации есть она долго хранится достаточно год это минимум масла дает хороший результат в этом плане в плане хранения получилась вот такая симпатичная у нас смотрите Намазка, она на тарелочке смотрится красиво. Три баночки. С вами был Димас. Руки. Всем приятного аппетита. Если вам понравилось, ставьте лайки и дизлайки. Всем приятного просмотра. Еще раз всем пока-пока.